Еще один, да, который вытекает. Мы с вами сидящие, проверяющие, мы женщины, и это факт, от которого очень сложно отбрыкаться. И когда женщина Стоя ли мной или сидят в другую сторону экрана компьютера и я не чувствую себя женщиной, я не женщина, я не женщина, я не такая женщина, я такая женщина, я еще какая-то женщина. Это очень странное размышление хотя бы просто потому, что факт остается фактом. Вы женщина, я женщина. Мы женщины по факту рождения. Я вам говорю сейчас о подарках, о дарах, которые нам дали, и это факты. И в связи с тем, что мы женщины, мы точно не мужчины. Гениальная мысль, да? Вот как только у вас возникает идея, что вы там как-то ведете себя по-мужски, еще что-то что выключите. Вы ведете себя, как женщина, которая думает, что именно так ведут себя мужчины. Все, все мой запрос решили. отличаемся от мужчин, просто по факту телесной организации. Физиологически, гормонально, просто по-другому гармонитику. Выделяются они по-другому от других факторов и по-другому воздействуют. В одних и тех же ситуациях мужчины и женщины будут реагировать по-разному, а самое главное после этой реакции чувствовать себя по-разному. Понимаете, да? Просто гормоны по-другому работают в этих телах. У нас другие циклы, у нас другая внутренняя организация, у нас другие возможности, как физиологические, так и психологические. И мы не говорим сейчас о том, что мужчина лучше дается математика. Вы знаете, если девочек лучше учить математики, у них все будет хорошо с математикой. Это общепризнанный научный факт. Просто общество делает определенный уклон, и поэтому дети, попадая, естественно, в среду ожидания, они тоже демонстрируют определенные навыки. Но если мы говорим о том, что даже обучая математике, и хорошо владея математикой, и мальчик, и девочка попадают в некую стрессовую ситуацию, то девочка будет реагировать определенным образом, а мальчики определенным, вне зависимости от того, что у них прекрасные и одинаковые показатели знаний математики. Мы разные просто потому, что мужчина не может родить ребенка, у него нет матки, все, вот нет и все. И как только мы входим в реальность фактов, я не прошу вас сейчас ни во что верить, если вы заметите, вот весь этот вечер, я вас вообще не просила ни во что верить, то в этот момент вы вдруг понимаете, что руководствоваться мужскими стандартами, в чем бы то ни было, абсолютно ну. Ну, потому что мужчина не понимает, как это у женщины? Я единственный раз читала книгу мужчины Акушера, который mm -hmm. написал книгу, которая описывает, как рожать. Толковую. Но он описывал в этой книге описание женщин, которые описывают, как им рожать. Mm -hmm. Вы понимаете, что он не писал никакой от себя чины? Он просто прикладывал отчеты тех, которые рожают, а дальше давал описание того, как они помогли той или иной роженице пройти через вот этот, например, стрессовый или экстремальный опыт. Что случилось, что получилось, и что бы он сделал дальше. Он как раз не считал, что он как мужчина знает, что нужно делать женщине, он позволял женщинам рассказать ему, что происходит с ними, как себя вести, он позволял им вести себя как женщине, а не как мужчина предполагает, что должна вести себя женщина в родовом процессе, о котором он якобы знает все. Мишель Аден, если вы не читали, то я... других авторов я не называю, потому что все остальное это просто откровенная ересь. И вообще этот стол придумал мужчина. Да, и вообще этот стол придумал мужчина, потому что ему удобнее туда так А Мужчина не и ничего. Попридумывали стульчик и так далее. Могут раскорячиться, подлезть, там в зеркальце подложить. Зеркальце, знаете, это как в старинном сказке. Ну, все время в зеркала смотрим. что так смотришь, то всяк смотришь. Все одно, все у жизнь. Поэтому... Вот каждый раз, когда вы берете мужской стандарт, вы обречены на неудачу, потому что тогда вы чувствуете себя тем, не до мужчиной. Когда вы вдруг вы говорите, я не до женщина", а у вы бабушка. На самом деле вы сейчас не до мужчина, то есть вы не до женщины в глазах какого-то мужчины. Понимаете, о чем я? Кто-то вам вручил это. И обычно это вручают мужчины, потому что как женщина, вы уже женщина. Как женщина, вы уже соответствуете чему? Себе, своей уникальности. Понимаете, вы не можете быть другой. Но вот вы вот такая, вы такая, вы такая, вот вы такая. У вас могут быть идеи на тему, какой вы хотите быть завтра без проблем, завтра и начнем, если идея плавно не растворится до завтра. Знаете, утром вечером и не просто так. Вот. И я рада, что женщина вечером решает худеть, а утром вдруг она расслабляется и Слава Богу, слава Богу, не худеть не раз вечера, не дай Бог. Понимаете, это же катастрофа. А к вечеру мы все нашпигованы с вами трапоредами. Недо-женщин, которые стали таковыми из-за трафаретов мужчин, которые сказали им, что они недо-мужчины. Понимаете? Они просто думают, что они недо-женщины. И они дальше стараются соответствовать какому-то образу мужчина, поэтому, естественно, всегда недо-мужчины. У вас могут быть такие же ягодицы, как у мужчин в спортзале. Такие же никогда. Вы вообще понимаете, что у нас мышцы различаются? Кто знает физиологию? У нас же есть кто знает физиологию, да? Вот у них продольные, а у нас да, сеточка такая, сеточка у нас сеточка везде. Если ты не надела здесь, не волнуйся. То есть, он всегда в эротик. Поэтому, просто иногда из этого эротика выпирает. Так много женского. Потому что, если не выпирает, этот тип фигуры, если вы не знаете, приближается к такому, к мужскому, к мальчиковому, говорят. К То есть, когда там вообще нету этих мягких, мягких округлых форм. То есть, оказывается, да, можно быть вы можете приблизиться к мужчине, но все равно будете не потому что вы женщина. И я хочу, чтобы мы от вот этих мужских стандартов мягко вернулись к пониманию очень простому. Мы женщины. Да, это факт. И надо изучать себя, свою физиологию, свои гормональные циклы, свои менструальные циклы, как они воздействуют на гормональные циклы себя в отношении каких-то эмоций, что они с нами делают, что с нами делает стрессовая ситуация, как нам правильно начинать стресс, даже так можно. Но если большинство из вас не может начать свой личный стресс, то точно все могут его завершить. И поэтому есть фаза завершения стресса. Большинство из вас в принципе не завершает стресса, поэтому очень быстро стареет, очень быстро истощается, болеет и прочее, и мы будем этому учиться. Поэтому Важно, опять же, убрать. Нет мужских стандартов. Супер! Что есть? Есть возможность проявлять себя как женщина. Где бы вы не выбрали. В чем бы вы не выбрали. Как женщина какая? Самоценная, уникальная и точно отличная от других. Потому как мы все разные. Все, это четыре дара, которых достаточно для того, чтобы жить классную жизнь, наполненную, свободную в Усе и мега-усе. Что мешает?